У нас сообщение официальное заявление от канала VIAD для 1 внимание через пять минут мы должны сообщить забыть это сообщение но на эти 5 минут я вам говорю VIAD multigaming 4 января собирается делать новогодний стрим чтобы их новогодний стрим прошел с хорошим настроением вам нужно закинуть определенную сумму денег. Единственное, что вам нужно, это 16 цифр на карте, CVV-код и дата окончания вашей карты. Также вы можете набить нам хлебальник. Не знаем зачем, вы можете просто пробить бесплатно. Теперь вы официально забывайте эту информацию и идете себе по делам. А мы начинаем. Всем привет, с вами Дэн и. Вархаммер. И мы хотим подвести итоги 2020 года, в котором крыса и год крысы по факту испортил всем. Можно сказать, в крысу год подло, нагло. Жестоко оставив людей на самоизоляции, кого-то без денег, кого-то без еще чего-то. Но как-то этот год прошел, как-то мы его пережили, всего хотя сейчас выкинуть вперед ногами. Кто-то пинком под зад, кто-то за, за ноги за руки. А мы просто решили Ну, даже мы не выкидываем двадцатый год, да, но в случае пост решили сказать, что у нас вообще на канале за этот год произошло, а произошло достаточно много всего. И во множествах играх, я сказал бы сейчас очки сниму, чтобы все-таки был какой-то. Они а выпидрешься. Они. Так, Точно, вот это вот кринч сниму, все теперь нормально. Я, пожалуй, начну У нас, получается, мы будем рассказывать сначала периодами, как у нас все происходило. Я начну со своего. Это январь июнь Ну как, стопроцентно он не мой, то есть я не я только, так как мы вдвоем все-таки ведем канал, и как бы мы вдвоем выкладываем контент, но решил, что все-таки первую половину она больше все-таки моей части больше касается не является правдой поэтому начну пожалуй я первую очередь у нас был новогодний стрим 4 января мы впервые наверное мы с тобой это обсуждали впервые вообще за долгое время делали очень много контента в преддверии стрима то есть чуть ли не каждый день был ролик ну точнее я просто тебя заставил наконец-то делать ролики на канал спустя сколько времени это правда, потому что были моменты в нашей истории канала, когда я выпускал на один ролик за год. Были потом очень долгие разговоры, болезненные э и непонятно, что вообще будет дальше с каналом. Ну, видите, как канал живет, мы пережили эту фазу такой легкой депрессухи. Стресса я бы сказал, потому что депрессия это уже конечная стадия. Поэтому у нас был новогодний стрим. В преддверии его там тоже выкладывался контент, как я уже говорил. Uh, ну, этот стрим сложился, я считаю, неплохо. Для одной стороны, уж точно. Блять. Uh, вот uh, у нас доступ по ссылке этой трансляции, Леха, uh, если ты и вставишь, что это там есть. Потому что кто-то должен был сделать нарезку. А, uh, да, кстати. Слово нарезки, uh, то есть как бы трансляция-то есть, а нарезки-то нет. Тогда было бы еще удобнее вставить в видео могли вас, у вас там, шапожи, подсказки перевести вас на этот ролик, чтобы вы поняли весь ситуацию. ситуации. Но если кратко объясняю, то э, мне выпало очень хорошие скины. Лехи не очень, Но... и Леха за это поплатился. Он выпил достаточно много. Под конец его совсем подкосило. Там еще в чате немножко провоцировали, э, чтобы дотало пить. Но мы это, сдержали этот удар. Мы каким-то чудом смогли в этом состоянии разыграть э, да, наши призы. А для нас это уже такое себе дело да. в бухом состоянии. Это в первый разы у нас были факапы. Когда да, я были... черный экран показал вместо розыгрыша. И что самое ироничное выиграл один из моих друзей. Естественно, я прерываю, вот все равно. То ситуация первого стрима. Первый стрим у нас был в 2017 году с нашим пьяным OpenCase. Было в том, что как раз обычно в розыгрыше всегда пытаются первое, что избежать, это так называемого кидалого, когда лю людям передают призы, которые им полагаются как победителям, продаются друзьям, семье, еще кому-то. Но ну, у нас по стечению обстоятельств, ну реально, Лехиному другу просто взял, выпал. Там скин был, по-моему, да? Ну, мы туда нож... нож разыгрывали. Да, ножик. Вот ножик был. И вот он выпал. Ну, вот потом у нас таких факапов не было. У нас там в дальнейшем были фокапы по звуку в одном из стримов, когда мы у твоего друга стримили. А... Были, но ну, мы потом поняли, что вот эта бандура, через которую я говорил, она особо для, только вот для вот таких близких, я так сказал бы. А... Разговоров, поэтому Леха приобрел в дальнейшем квадкаст от HyperX и... Да, я могу сидеть на таком расстоянии и меня нормально слышно. И не да. слышно никакого эха ебаного еще. Да, поэтому Слушайте, мы выкрутили, считай, из этой ситуации. В общем, дальше рассказываю. Новогодний стрим прошел. Мы такие воодушевленные. В эту же ночь мы придумали еще одну рубрику, которую я в дальнейшем расскажу. Дальше у нас был. <связывая> uh, как у меня написано по сценарию, uh, кошмар Каш -каш У бантикам. тебя написано с другой стороны заключение, <связывая> <связывая> а не сценарий. <связывая> да, потому что я делаю на листочке, которые уже использованы. Вот сценарий. Так вот, кошмар с бандикамом. Объясню, что это такое. Uh, я записывал ролики, у меня бы старые ролики были по NBA 2K16. Баскетбольная игра, естественно, спортивный симулятор. Проблема была в том, что Денты Бандикам скачал, а вот на него так называемый крек, то бишь full версию. Денчик не скачал. Поэтому... А точнее, у Дэна была купленная лицензия, но он ее проебал. Да, все правильно. И в итоге на этих роликах был Bandicam.com. И получается, там была серия, называлась Как Ну учится играть в counter вот, в Tokyo 16, в 16 так вот, и у нас все нормально пошло, там эти ролики не, не особо зашли, понятное дело, потому что я их не особо оформлял, и, как в рот. Манала. Потому что было разряда хуяк-хуяков продакшн. Да, хуяк-хуяк продакшн, как мы обычно говорим. Дальше у нас был после этого кошмара с Бандикамом, который длился там буквально 2-3 видео, он Prime MM. О, да, великая рубрика. А, напомни, Алексей, в чем суть было? Пойти играть. На новом абсолютно аккаунте в Counter-Strike, благо он бесплатный, в Non-Prime. Prime дается у нас только либо с 21 уровня, либо за 1200 рублей. <coughs> да, в Non-Prime происходит полный трэш, ведь в каждом матче есть куча читеров. И, соответственно, первые несколько раундов они не подрубают еще. Но потом, когда ты начинаешь их пиздить ногами, они начинают их подрубать. И уже пиздят тебя ногами. Вот как-то так оно идет. В итоге эта рубрика продлилась недолго, потому что Леша на терпение в какой-то момент лопнула. Потому что когда у тебя в каждой катке читеры, это так себе. Я думаю, те, кто играет в Counter-Strike на любом, неважно, фейсит ММ MM или так далее, знают, что это такое. После Non-Prime ММ, MM, 12 января происходит событие, которое начинает наш календарный год в плане контента. 12 января первая трансляция рубрики КАЕСЕР на прокачку. Угу. где суть этой рубрики была в виде подопытного который, подопытного, который был я. Я, как человек, который до этого не касался Counter-Strike где-то в районе почти года, ну там я, получается, максимум вот на стриме играл, и там еще до этого 2-3 катки сыграл, но не более. Я по факту для себя заново открывал Counter-Strike, открыл, честно скажу, теперь я в Counter-Strike периодически захаживаю получил удовольствие. Во-первых, КСР на прокачку дало мне на первое время, опять же, мотивацию, что я играю хотя какая-то есть цель, а не просто так бездумно. Потому что бездумно у меня всегда заканчивается после второго-третьего раза. И КСР на прокачку 12 января был первый стрим, 15 января вышел первый выпуск этой рубрики, и Леха, естественно, мы с ним концепцию прорабатывали, что я играю, потом мы с ним разбираем демки, и сначала было, получается, у нас как четверг, я отдавал себе стрим, то есть у меня тренировочная такая катка была. Катки даже, ну, там было больше 2-3 там две, две было. И в воскресенье он прям в прямом эфире смотрел рубрику, видел как Сильверы хреново кидают гранаты, абсолютно не попадают в тайминги, кто-то хреново зажимает, ваш покойный слуга не исключение человек который пять сколько там четыре месяца пытался научиться как зажимать скалаша вроде как один раз получилось а потом за абсолютно забудушку зажим и в итоге это все продлилось до, до мая но в этом промежутке что что тоже что-то было итак начало переводов ну, переводы они начались гораздо раньше правда мы там и до этого экспериментировали это в году с 17 если правильно помню с роликов с шаудом mm -hmm. и гарри смот переводили мне не писать, как горит, но тут будет тяжелее перевести. Вот легче перевод, реально то, что я сейчас вот привожу с канала Скорой Спортс, реально легче перевести, чем вот то. Ну, тогда Хорошо. мы же вдвоем переводили. Один на одну часть, другой на вторую часть. Да. Видео. Так вот, и в начались переводы. Кстати, где-то в декабре-январе я сделал перевод по э, отмене матчей китайской лиги по League of Legends, как раз из-за коронавируса. Кто знал, что через несколько месяцев начнется мировой коллапс. Ну, наверное, кто-то догадывался, кто-то запасся, а кто-то решил провафлиться, как говорится. Дальше прошли, продолжились переводы. В марте выходит, как я написал, ересь. Я под ересь имею в виду, что мне периодически приходили очень шизанутые идеи, если так мягко сказать. Я думаю, Леха вспомнит. Был ролик гейминг головного мозга. Выходил в марте такой ролик... Был еще ролик топ-5 лайфхаков на карантине. Я сейчас вот буквально пока готовился, пересмотрел эти ролики. Я говорю, что за бред, но ну, охрененно. Особенно гейминг головного мозга, когда я подумал, почему бы за счет вставочек, которые у меня аж объемом на 4-5 гигабайт, почему бы за счет них по факту не сделать целый ролик. Так и получилось. Поэтому сейчас по подсказке вылетит гейминг головного мозга. Можете посмотреть, что из этого получилось. В Дальнейшем... После вот этой ереси в этом же марте, 13 марта если быть точнее, выходит первая серия Lights Out по Формуле 1. Да. Но она вышла, все равно в обычном как так сказать, в обычном виде, который я обычно выпускал туда формулу. Чисто комментирование. Вот, Но это был последний ролик в чистом комментировании. Со второго ролика Lights Out уже пошла та концепция, которую я хотел изначально. Потому что мне изначально хотелось Посмотреть, что из этого все выйдет, как это правильно все монтировать, озвучивать, чтобы к 20-й формуле уже подготовить эту рубрику на другом немножко, так сказать, уровне. Вот. Ну, мы говорили об этом, и Леша говорил у нас на нескольких стримах об этом, что рубрика, конечно, немножко похожа была на рубрику, которую делает ZMIR. Ну, так все делают по карьере. Но... но, но, но... Немножко у каждого там концепция немножко отличалась, но по факту. Ну, то есть все играют в один режим. Вот это если чтобы объединяло. А кто и как изворачивается, это уже второй вопрос. А z -мире, кстати, мы немножко позже поговорим. Только немножко в другом контексте, но это пока чуть попозже. А дальше был еще, вот, как раз, я для себя отдельно вы прям отдельно сделал, вот нынешняя обложка золотого дробовика, которая есть, она как раз из ролика топ-5 лайфхаков на карантине. Я ее назвал гопник стайл гейминг, где я там в костюме, спортивном костюме и в штанишках пытаюсь гопник при... тайм сделать. Ну, если кто видел золотой дробовик, понимает, что гопник тайм там раз на раз не приходится. Дальше, апрель. Вот это был веселый месяц под названием хайп на Valorant. Да, тогда вышла бета-версия. Ну, точнее, началась открытая бета-версия, но открытая в кавычках, потому что, чтобы получить доступ к этой бета-версии, ты должен был смотреть со стороны стримы по Valorant. И надеяться, что тебе дадут доступ. Вот. Кому-то давали быстро, кому-то очень долго. Но.. По итогу я-то получил, и мне, в принципе, изначально было поинтересно посмотреть все-таки, что это из себя представит. Хотя изначально уже понимая концепцию игры, я понимал то, что ну. Если вы пытаетесь этим убить Counter-Strike, то нет. Вы, ребята, обосрётесь. И спустя почти больше полгода оно так и вышло. Valorant <связано> никак не особо не повлиял на Counter-Strike. Ну, мы можем говорить, что Valorant до сих пор не проводит такие полноценных ну... спортивных турниров. Не, ладно. Он повлиял только на североамериканскую сцену Counter-Strike. Потому что оттуда послевалось много игроков. Валорант Именитых достаточно ну, раз, не, Недавно новость вышла Что Гетрайт right, Бывший игрок легенды Контерстрайка Тоже переходит в Валорант Но как Здесь понятное дело Что игроки в Counter-Strike Переходят в похожую игру по концепции А изучить всякие перки И всякие персонажи это не так трудно Поэтому люди просто адаптируются к тем условиям, которые у них есть. Просто решили все на старости лет попробовать себя, что они все-таки что-то еще могут, потому что уже, уже выжили себя в Counter-Strike. А, кстати, в этом же апреле у нас выходит как раз то слово Valorant, и выходит ролик, который имеет сейчас третье место по количеству просмотров у нас в 2020 году. Это Valorant CS Убийцы или провал. Но, и это получается ролик, который наверное за всю историю собрал самое большое количество дизлайков. Ну там получается Ну потому что это мнение Личное мнение, с которым на тот момент Когда хайп был по Валоранту Не особо люди были согласны Да, есть 413 просмотров Этого ролика Но э, все равно есть какие-то Даже есть в наших комментариях там, На ютюбе, если вы не знали Есть фича, где всякие запрещенки Если кто-то пишет в комментариях Они сначала на модерацию отправляются А потом уже, если вы хотите опубликовать То опубликовывайте можете опубликовать и там люди писали не самые лицеприятные слова не только про игру GO, а про и Лёху самого как личности и так далее и так далее но мы как-то мимо все это уш, ушей как это просвистели записали по-моему еще записал ты по-моему ролик еще один после этого когда уже поиграл если помню да ну да изначально этот ролик был сделан до того как Valorant вышел в открытый тест вот тогда был только результат дата, что он скоро выйдет. Вот я сделал на ролике уже свое мнение. Вот. Ну и потом уже после этого. Сделал уже ролик именно после самого того, как я поиграл, и в принципе особо мое мнение сильно не поменялось. И ну, еще вот. плюс э, учитывать надо то, что. И плюс еще я сделал ролик-перевод, который тоже касался Бларанта. Он, он был похож по факту на. То, что делал Леша, только уже на русском языке, а я просто такой иностранный материал привел на русский, потому что там было еще пару дополнительных мыслей неплохих по поводу самой игры. Закончился этот хайп на Valorant, Мы переходим, ладно, конец апреля, 24 апреля выходит первый видеообзор чемпионата ОСРW, в котором участвовал Алексей. Mm, да, второй раз я ездил у них в каком-либо чемпионате, вот, так что портал я знал, я знал, что такие там гонщики гоняют. Вопрос был только в том, кто как гоняет на болидов Формулы-1 2004 года. <coughs> кто вас это не играл, провалился от вас это знаю то, что... точно не знаю то, что, скорее всего, у болидов 2004 года был тракшн-контроль. Вот, и одним из условий участия в этом чемпионате то, что тракшн был выключен у болидов. И с этим было связано тем тем, что народ начинал ныть. Но это то, что дайте хотя бы немножко тракшена. Вот, но мое мнение, то, что. Хорошо, что администрация не пошла на поводу пилотов большинства. И не ввела тракшн, потому что, ну, все-таки на таких болидах очень хорошо показывается, как ты э -э, управляешься газом. Вот. В принципе, чемпионат проходил неплохо. Наверное, первые три этапа. Потом все пошло, потихоньку на спад. Начал народ уходить. И к концу. Чемпионата в предпоследней гонке мы гонялись уже на второй трассе. Мы две гонки проводилось на одном этапе просто втроем. Вот и это был предпоследний этап. Последнего этапа в принципе не было. Вот, хотя к нему пара человек готовилась, включая меня, но его просто не стало. Администрация ничего не писала даже по этому поводу. Ну и как-то так закончился чемпионат. Хотя начинался он достаточно интересно. Но обидно то, что Людей никак не попытались удержать, и банально удержать можно было просто штрафными санкциями на портале. Что вы сейчас просто ливнете без каких-либо, ну, без какого-либо предупреждения, вы просто не поедете, там, прям в будущих чемпионах портала и так далее. Вот. Стоит еще добавить, что как раз Алексей говорил про то, что на последнем, на предпоследнем этапе было три человека. У СРВ дополнительно к этому запустил в этот же момент, момент чемпионат по сайте корсе компетентный, если помню. Mm -hmm. и, и, и этот чемпионат был отменен чуть ли не даже первого этапа не провели. Просто чемпионат отменили. То есть половина гонщиков, которые гонялись в этом чемпионате у на болидах f 1 2004, пошла готовиться к тому чемпионату. И в итоге этот чемпионат благополучно не их капитулирован. Если mm -hmm. для помягче выразиться. Ну, этот чемпионат СРВ прошел, и в дальнейшем, после этого чемпионата, был... Э, ну, май получается, у нас такой был стандартного плана. Там выходил лайтсаут, выходил э, Хейсер на прокачку. И два события, которые стоит отметить. 28 мая это мое личное уже такое, э, достижение. Я впервые в жизни на свой день рождения решил провести новогодний стрим. Символично, что это был, получается, последний выпуск Каэсера на прокачку. Ну, то есть я провел, получается, 18 выпусков. И получается, по 17 я сделал. И после этого был, как раз, вот этот новогодний стрим, который я, вроде как, подкатил к этому моменту. Мы уже с Лёшей обсудили, что э, проекту нет смысла больше продолжаться на тот момент. Потому что у меня не было мотивации, которую я ему открыто сказал. Uh, он уже не видел, он уже видел, что я особо не горю желанием вообще что-то делать. И естественно, 31 мая выходит у нас ролик на канале, который вы можете увидеть по шапке, по подсказке. Uh, это то, что, 31 мая мы закрыли, не заморозили, даже будет правильно сказать заморозили проект кастер на прокачку. И, да, не, и мы, получается, делали набор на эту рубрику, но, к сожалению, никто на набор не пришел. Да, никто заявку в принципе даже не оставлял. Хотя у меня были э, ожидания, что хотя бы я увижу там одну, одну может быть, две заявки, а но ну, по итогу вообще ни одной. Ну, фиг бы с ним, минус рубрика на канале, как бы минус геморрой. И получается 31 мая, и мы мягко перетекаем в июнь, и я мягко передаю слово нашему коллеге Алексею. Так, так. Так, паника, паника, так, фух, собраться, так, что у нас было, а, блядь, паника, паника, ладно, начало июля, в принципе, бой уже закончился, у нас вышла формула 2020, наконец-то, ну и, в принципе, еще начался чемпионат Формула 1 в реале, наконец-таки, но мы будем затрагивать все-таки вещи ютубовского. В общем да, выходит формула 2020, соответственно у меня какая была концепция по видео, это опять же lights out, но немножко другого уже формата, уже более допильный, который я хотел сделать в этой манере сериала, вот, ну, по типу drive to survive, но немножко, в другом, немножко по другому, вот, в основном бы освещалась та команда, за которую я ехал бы. Все, вот, соответственно, я планировал сделать многоголосную озвучку уже более-менее этого, то есть Дэна позвать, озвучить там, вот, но я понимал то, что сейчас пока все я проеду, я это сниму, это займет там месяц-полтора в лучшем случае, ну, может, ладно, за месяц я бы управился, просто гонял бы каждый день, вот, потом это надо все смонтировать, придумать, как это все правильно так в хронологическом порядке поставить, тому подобное, и, короче, в лучшем случае я рассчитал, что я где-то Подобные ролики вышли бы, может быть, в сентябре, а может быть, даже в декабре, в октябре. Вот. И при этом игра только вышла. Соответственно, у нее сейчас идет хайп. И как бы вопрос в том, то что либо я сейчас делаю ролики, как это было по лайтсауту, я все в едином ключе озвучиваю. Либо буду ждать типа, ну, пока там все, ну. Я, я смогу сделать нормально эти ролики. По итогу, я решил: ладно, будем хайпить на том, что есть. И начал делать лайтсаут, так как он был в 19 формуле. Но благо был еще режим «Моя команда», который мне, кстати, немножко в этом плане помог. Потому что я все равно планировал делать типа «Аля какой-нибудь своей команды, и, при этом, соответственно, заменить какую-то команду в игре». Вот. Ну и по итогу, да, так начнились у нас выходы лайтсаута, Аута. Потом в конце июля э, на канале Зет Мира почему-то чисто случайно набрел на это видео, выходит анонс его лиги. Вот. и уже в тот момент в начале 2020 Формулы я думал то что может быть надо уже в этом году попробовать себя в... больше в онлайне, но не в обычном онлайне где творится просто от... трэш и садомия, а в нормальном в лигах, где все более, более более менее спокойно, можно спокойно гоняться, сражаться, бороться, вот и так далее. И соответственно тут еще и анонс такой, ну почему бы и нет. Благо лиги были еще разделены на помощники. Где-то были разрешены все помощники, где-то вообще ничего. вот Естественно, тоже мне подозревало интерес, потому что я все время гонял без помощников с 18-й формулы, когда как раз начал записывать видосы по формуле 1. вот Но потом в конце июля у меня там получается проблемы со здоровьем небольшие, поэтому я там немножко пропустил моменты, связанные с ZFL, там, с тестовой гонкой. Но благо успел попасть на, так сказать, свободные заезды, и там уже показал хорошее время и обеспечил себе место в лиге. Август у нас продолжаются выходить, там, переводы, там, иногда он стримит кс иногда я выкладываю лайтсауты. Ну и середина августа начинаются уже первые этапы ZFL-а, вроде, да, середина августа. Блин, только недавно делал видео под трибьют и как раз там вписывал дату <свят> сейчас уже не помню особо но вроде да, в середине вот, Австрия первая трасса в принципе все шло неплохо, ну в принципе на все видосы по ZFL, точнее по каждому этапу у нас есть видосы, кроме Монако ну с Монако там другая ситуация произошла, это уже был сентябрь как раз, и мне один из друзей, дружбан, предложил поехать в Брянск неожиданно, негаданно, то есть, грубо говоря, это была пятница, я еду уже домой после, так сказать, рабочего дня, вот, и мне друг пишет, погнали, на следующей неделе к нам в Брянск играть лан-турнир. Точнее, нет. Он сначала мне просто предложил приехать, посмотреть. В принципе, изначально уже идея посмотреть, у меня такая себе была и тратить деньги ради того, чтобы просто приехать посмотреть, как играют у меня друганы и плюс увидеть с ними, ну, такое себе. Вот, но потом мне уже поступает продолжение поиграть именно в команде, и тут я уже точно соглашаюсь и еду. Соответственно, мне надо было еще встретить нового ну, дружбана, который ехал с нижнего. И уже вместе с ним мы поехали. Есть также видосы с этой поездкой на канале. Ну, вот. сейчас будете Да, так что вы можете посмотреть. И что-то да как оно происходило. Соответственно, перед отъездом я проехал это самое Монако. Это был треш этап в принципе, Монако да, и онлайн это такие две несовместимые вещи максимально, но у нас попытались их совместить, и вышло, конечно же вышел обосрамся, так сказать. Такого количества бомбежки, причем не только от Лехи, а вообще все кончиков, так как я не одну демпу смотрел, я не видел. Даже киберкотлета ZFL Олег Нападовский ну, очень много. Недоволен, короче, был, если кратко говоря, этапом. Даже при том, что он финишировал все-таки первый с последнего места, как всегда. Почему после этого в лиге был Крикуха прорыв на Подовского, это означает, что ты из так называемых ебиней доходишь до вершин, из грязи в князь. Mm, да, почти каждый этап он Подовском подобный был, кроме в Вьетнаме. Вот во Вьетнаме он квалифицировался. Это я точно помню. Вот, естественно, после Брянска я приезжаю, и тут же еду этап уже в Италии. То есть, почему я приехал туда в воскресенье, я особо вообще не спал, нифига, нифига не готовился. Ну, конечно, Италия, да, с одной стороны, это простая трасса, но там есть некоторые нюансы по ней. Но в таких условиях я умудрился проехать самый лучший свой этап в ZFL. Потому что в основном у меня происходили игролы с большие. Но опять же, вы можете их все увидеть на канале. Есть плейлист отдельно мы сделали недавно в ZFL, поэтому там все этапы, которые есть нарезки, там можно спокойно их увидеть. Вот. Соответственно, заканчивается у нас уже ZFL потихоньку, уже начало октября. Я начинаю думать, в каких лигах мне продолжить гонять. Но я понимал, то, что у меня еще будет момент, то, что мне надо будет лечь в больницу где-то в конце октября, скорее всего. Поэтому надо будет подумать насчет еще лиг, потому что мне придется пропустить, скорее всего, где-нибудь там один, может быть, два этапа. Вот. Соответственно, нашел я лигу race for win в принципе, посмотрел... По календарю подумал, ну ладно, окей, как раз максимум две гонки я смогу пропустить и продолжить участие. Вот, э, как раз у нас в октябре что там, продолжалось все выходить, там out, им да. обзоры этапа, этот, нет, золотой дробовик вышел в ноябре точно. Там не, Дэн, не, не, не, позже. Дэн просто переводы делал, там иногда стримил КСК. Вот, а нет, тревидор, тревидор стремил. Тревидор, я помню, да-да-да-да. Вот, и наступает ноябрь, я, естественно, положил больницу, Дэн там начинает свою рубрику «Золотой дробовик», где он хотел за два оставшихся месяца дойти до ну, Севера 1 до Голдного-1. Вот. Я же как раз был в больнице, думаю, ну ладно, надо подогреть ему, интерес к этому челленджу, и сказал, если ты дойдешь до конца года еще до Голдного-1, я тебе еще косарь за это, как бы задоначил. Но конец года <смех> и мы знаем результаты. Да, вот и как бы, да. Я выхожу из больницы, продолжаю уже в Африке еду третий этап, точнее второй этап для себя, третий уже был в лиге. Вот, но лига такая была достаточно андерграундная, несмотря на то, что у них там в группе публикуются различные интервью. С пилотами, вот, Это по типу да. реальных, да. Конечно, не... прям Ну да, какой-то официоз, хотя при этом лига никак не освещается нигде. Никакими стримами. Ну, то есть я даже стримил ее в тот момент, но там никаких моих услуг нету, ну, я не просил, при их. Вот. И в этот момент, в принципе, я в середине ноября начинаю общаться уже опять снова с Эльписом, с, с человеком, которым я ездил в ZTF, боролся активно. Вот он мне пишет, что он там начал в. Лиги ПКТ ездить в дивизионе Б. Я еще до окончания ZFL -а там получил тоже... Ну, можно было поехать тоже в Лиги ПКТ. Там как раз были тестовые заезды. Вот. И я подумал тогда и решил ушла, не буду ехать, потому что, ну, я лягу в больницу и как бы ну, не хочу там просирать лишние этапы. Вот. Но... Вот Элипс мне сказал про Лигу, я подумал, то что ну почему бы не пытаться залететь в виде замены? Вот. Значит, по итогу зашел, зарегистрировался как замена. Соответственно, увидел там немало людей, которыми я ездил в ZTL. И. Собственно, первый этап в теории я мог поехать в Азербайджане, но в Ой, дивизионе С. Ой, не дай бог. Да, зная нынче, как гонять к дивизион С, возможно, это было хорошо, что мне в последний, там, ну, за два часа до начала этапа мне сказали, что, типа, нет, братан, ты не поедешь. Вот, тогда я немножко, конечно, расстроился, сказал, ну, да и хуй бы с ним, вот. Благо, через, на следующей неделе уже после этого этапа мне пишет, э, вроде бы, как раз куратор лиги дивизиона Б, и говорит, хочешь ли ты поехать в рейсинг-поинте основным пилотом, я такой. Я пень хочу и все. С этого момента я стал основным пилотом в Рейсинг поинте в дивизионе Б, где как раз гонял тот момент уже эллипсис. И судя по этому, какие у него были результаты, я понимал, то, что ну зарубу будет жесткая. Mm -hmm. Вот, соответственно, какие мои действия, чтобы в эту зарубу хотя бы ну выйти свидетелем Это 30 минут тайм-атака. Все, вся моя подготовка на это была закончена. Вот. И тут случается первый этап. Опять же, обзоры на любой этап в ПКТ вы можете посмотреть на канале. Вот также по поводу еще этого есть ZFL, и ПКТ есть еще видео на канале под названием Трибьют. Вот тоже посмотрите, все, три мьют идет. Вот, ну и случается, соответственно, моя первая победа в Лиге. То есть даже не просто не просто подиум первый, а был именно первая победа. Первый подиум теории мог себе еще обеспечить в Race for это в Сингапуре, но mm -hmm. там все пошло через заднее место, когда я меня развернуло, вот. Но хотя, кстати, я сейчас думаю, я, скорее всего, это стал тот самым переломным моментом, когда я начал ездить уже более стабильно, mm -hmm. вот. Ну и как-то так оно, по итогу сейчас вот декабрь у нас уже, по хронологии, наверное, идет. Опять же, уход, выходит куча видосов по лигам различным, потому что я конечно, гонялся в аж трех лигах, по сути. То есть одна iRASV и две, два дивизиона в ПКТ. Это Б и А. Следственно, гонялся в Б очень хорошо. Меня начинали уже душить словами пизду в А-дивизион. Я говорю Хара душить. <пишут> Тупо уже на каждое интервью шел с, с ебалом Пепе Тупо, блядь, уже это, веревку на себя накидывал. <пишут> вот. Ну, и потом уже после третьего этапа. Мне, как раз таки, Иван, который является менеджер хаса, я у меня уже два этапа проехал с заменой, предложил уже стать основным пилотом. Я сказал то, что подумаю, после Канады уже точно отпишу. Ну и, соответственно, я подумал то, что это, в принципе, достаточно хороший вариант перехода в 2-дион, потому что да, в Б-дивизионе я могу сейчас выигрывать, могу. Там и чемпионство побороться за него, и забегать чуть вперед. После. Канады, я оставал от лидеров там 13 очков вроде бы, хотя... ты, ты, кстати, ты, кстати, я тоже видел эту таблицу. Ты же мог, блин, половину, получать четыре этапа пропустив, ты мог чемпионат весь выиграть спокойно. Я, я пропустил 5 даже этапов, если сначала идти. Вот. Но я рассудил так, что, окей, уровень пилотов Б-дивизиона по типу Гридона, проебаки, фаергая. Да, у нас он более-менее равный. Естественно, я могу бороться, но по итогу, да, опять же, равный противник, и это не даст мне того что мне не будет меня подталкивать к тому, что я буду улучшать свою езду. В а есть такие люди, это Мэтшот и Мирандикс, которые очень быстро по отношению ко мне, и, соответственно, есть куда расти. Вот, и, соответственно, когда ты видишь таких быстрых пилотов, у тебя появляется мотивация до них вырасти, попытаться, и все-таки ехать быстрее, чем они. Вот, и я подумал, то, что ладно, Канада завершится, завершил я ее, так сказать, с огоньком, вышло все... Почти так, как я и задумывал, мне надо было впасть комментатором, сказать о том, что я вот, возможно, уже перейду все-таки во дивизион. Я подумал, как можно впасть комментатором. Первое, это выиграть гонку. Ну, вариант такой, меня может быть там кто-нибудь вынесет, еще что-нибудь случится, тому подобное. Это неверняковый вариант. Вариант второй, стать пилотом дня. Что для этого нужно? Да банально стартнуть с последней позиции и приехать там в хорошие очки. И за счет того, что ты играешь там 14 позиций, ты станешь Пилотом дня. Ну, я, естественно, выбрал второй вариант. как бы Просто размотавшись об стенку в квалификации, чтобы гарантировать себе последний старт, я по итогу стартую с 19 места. Но старт тоже выдается вес весело. Ну, в принципе, да ладно, этап не буду. Видео есть, вы можете посмотреть. А я кратко, извиняюсь, Очень я сегодня пару материалов при подготовке посмотрел. Тот этап, который был Канада в SRW, там же два было старта, то есть это, -то, реверсивная решетка работала. Так вот, один из стартов, в принципе, по концепции очень сильно совпало с тем, что можно увидеть в ПКТ DVB. Там было то же самое. Один развернулся, в него вклинился почти весь пилотон. Mm. Ну там же по факту старты были похожи, там вот тоже. Ты же ну, стартовал, чуть ли не последний. А, по Канада, да-да-да, я вспомнил. Да, но у нас тогда был все-таки рестарт. Сразу да. же. Вот. Потому, потому что сказали нет, так дела не пойдут. Ну, ну, это кстати, более гуманный. Кстати, по к слову, немножко сполирну, люди и в ДВБ после этапа Канаде хотели рестарт, это как бы заново проехать. И аннулировать результаты, потому что не всем понравилось то, что творилось в гонке. А вот что творилось на а что случилось с одним определенным гонщиком, который вы можете узнать по с... ссылке в описании и по подсказке, которая уже вылетела, там это отдельная история вообще. Ну да. Вот. Ну и по итогу вот. Год оканчивается. Последним этапом ПКТ по уже А-дивизиону ехал как полноценный пилот. Уже А-дивизиона. Ну и, в принципе, неделька в плане лиговых гонок выдалась достаточно интересной, потому что каждый старт у меня проходил с далеких позиций. Если в первый раз это будет, было целенаправленно, второй раз это просто стечение неудачных попыток и третье, то это стечение уже того, что я не тренировался, это уже из лиги, мне удалось заезжать, мать его, в хорошие очки. В ПКТ это третье и второе место, но забегая сейчас чуть вперед, у нас есть такой интересный момент, то что гонщик на Макларне э, целенаправленно скрыл свою э, настоящую ф... ими фамилию, поэтому, возможно, его дисквалифицируют. <ролкут> вот. ну, это такие инсайды, но э, посмотрим, как он упадет. Вот. И Рейс Лавин, это четвертая позиция, ну, мог на подиум приехать, но там момент с тактикой немного не удался. Вот, то есть все время удалось прорваться, и такая неделя прошла под эгидой Нападовского. Чисто из жопы мира прорываюсь и приезжаю в хорошие очки. Вот. Ну, ну да. Ну и вот как-то так оно прошло. По итогу сейчас, последняя неделя, у нас куча видосов, там вон 29 числа вышло аж два видоса, это дивизион А и Лайт Саут. Так что, ребята, обязательно смотрите видосы, надеюсь, вам понравится. Ну, вот. хотел бы еще отдельный привет передать Формулу 1 Менеджмент. Да, который меня заблокировали по итогу lights Out 13 выпуск. Поэтому пришлось немножко его видоизменить и вставить туда фрагмент, чтобы избежать этого бана повторно, потому что в тот момент недавно прошла как раз заключительная гонка в F1 Esports, и она проходила тоже в Бразилии. Соответственно, скорее всего, посчитали мой фрагмент, то что это типа копирайт из их гоночной лиги, хотя это далеко не так. И оригиналы этого фрагмента у меня хранились еще с ноября месяца. Просто вот решил смонтировать его только сейчас. Но них капитулирован ролику, но как бы, жалобы пока ее пол полжизни пройдет, поэтому по а ролике есть в запасе, поэтому ничего страшного. Хотелось бы отдельно уже по всему рассказу добавить пару слов. Это первое, то, что Rest in Peace второй сезон ZFL. К сожалению, ZMir э, как символично, что.. А, кстати, отдельный привет, если смотришь Шук. Тебе Саня огромный привет. Э, ситуация в чем? Э, и об этом знает, естественно, и, ну, мы его вот обсуждали. Затмир, если когда он объявлял Лигу, он сделал чуть ли не отдельный ролик по ней а вот о том, что второго сезона не будет, он уже немножечко как, вскользь в общем, если кратко говорить ему у него на стриме кто-то спросил, будет ли второй сезон ZFL, он ответил, что как он сказал, не заинтересован больше этим заниматься ну, личное его дело, я-то об этом узнал, в принципе, особо так Неожиданно, когда я зашел в Discord и смотрю, что у меня какого-то сервера не хватает, и я понимаю, какого именно не хватает. Пытался также найти информацию, нигде не нашел, потом уже от писал, узнал то, что Z, в принципе, типа, и уже второй сюда не хотел делать, типа, ему не хотелось этим просто заниматься. Ну, делать человека, как бы, но, как по мне, он просрал такую неплохую возможность, ну, неплохой лиги. Вот. Потому что есть соседи. Uh, так как есть ПКТ, есть лига, о и гонщики ПКТ не принято говорить. Uh, есть эта лига, где в основном, кстати, гоняют очень сильные киберкатлеты, особенно в мастер-лиге, или как это называется. Uh, там гоняют кстати, все эти киберкатлеты, как на подовские. Плюс еще, uh, ну, мы как сказать правильно сказал Леша, это личное дело за это. Мы можем сколько угодно, там, конспирологические теории строить, там конфликты личные были. Но могу сказать одно, как человек, который зритель смотрел ZFL, мне, наверное, ZFL больше всего приглянулось, потому что очень ламповую атмосферу создавал и э, Топ Крей и создавал очень Z, они очень такую ламповую атмосферу создавали, и очень приятно было гонки смотреть. Конечно, не все шутки Ярика были смешны, если быть так честно, но что же поделать, у кого у каждого разный юмор. и ну, эту удачу, что сказать. Карьера-то у него осталась до сих пор на канале, он ее не перестал выпускать и выпускает до сих пор. Тем более, я надеюсь просто, что это хотя бы сможет свой Фанакек, как мы его все называют гонщики, ну, Фонатек, у него там целая база, поэтому надеюсь, что он как-то и может все-таки в онлайн-лигах реализовать, и все-таки Z не будет, там, помимо своей лиги, может еще где-нибудь поучаствовать, но это уже личное его дело. И хотелось бы еще сказать, наверное, Леха, давай расскажем о планах на следующий год. Да. На самом деле, это мы видос уже второй раз записываем. Потому что изначально планы были на, на следующий год следующие перейти просто на одну игру под названием counter Но ну, а в мою голову ударила идея то, что мы не знаем, какой контент будем впускать. Mm -hmm. Поэтому мы решили остаться на том, что у нас сейчас есть. Вот. И в принципе, в принципе, лично я в двадцать первом году хочу уйти больше в сторону сим рейсинга вот не только формула, а в будущем еще другие игры, пока что, например, у меня фактор второй, вот и купил я его не ради, только там тоже есть формула, но в основном за счет, ну я его купил для индюренс серии, то есть это mm -hmm. всякие лиманы, се и так далее, вот. хочу попробовать себя в этом все вот также, также, на канале, на канале спустя полгода возрождается рубрика «Коэсер на прокачку», в скобках теперь это будет «Сильвер на прокачку», ну «Сильвер» вы видите слева на экране, будем прокачивать его скилл, потому что рубрика э, изначально начиналась неплохо, но потом она просто превратилась э, где-то с э, апреля в «Рофл на прокачку» по-другому ее не назвать маркер, бы. Я бы, я просто каждый выпуск сидел и уже тупо с того, что происходит в игре, какой просто пиздец адовый творился. В этот раз такого не будет, мы будем подходить все профессионально и научим данное играть и поднимем его скилл с дна марианской морянских падины. Буду, буду как товарищ Шерон, который пытался Каждый раз я создавал челлендж. Сначала он до Глобала, если не доходит, удаляет канал, в итоге за полгода его набрал. И потом фей на Фейсите пытался дойти до 10 уровня, дошел до 7 а потом его в армию забрали по контракту. Вот. Так что пока у меня вот И лично у меня такие планы. Дэн, там какие-то у тебя есть планы. Я, наверное, скажу так, что лично мои планы, это вот CS, наверное, будет, как сказать, мейн-игра, и стримы по ней будут, и, думаю, и, естественно, выпуски. Я думаю, мы закольцуем золотой дробовик, и после этого постепенно будем входить в Silver на прокачку, мы уже там и оформление новое сделаем. И хотелось бы еще сказать, что мы... Ну, у нас есть пару планов, мы их не будем разглашать чисто, что, да, потому что есть Есть психологический трюк. Если я рассказывал о планах на будущее, то есть ощущение, что в башке ты уже это все сделал. И сразу пропадает желание что-то делать. Поэтому я, мы с Лешей знаем какие-то примерно планы касаемо канала там, и, так далее, и так далее, но я раскрывать здесь не буду. Я думаю... Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, и вы там точно узнаете первыми обо всех новостях нашего канала. Ступай, также, бы, также хотел бы еще сказать, что помимо КС я еще периодически буду играть в другие игры. Они будут, скорее всего, в бо большинстве с вами на Твиче. Uh, так что наши Твичи, они и Лешин, и мой, тоже находятся по ссылке в, ну, в группе ВКонтакте. Там есть отдельная чуть не вкладка. Поэтому... Я отдельные игры, наверное, буду какие-то стримить. И еще, наверное, пару рубрик может. Ну, рубрику точно у нас одна будет. А вот дальше посмотрим, как, как э, душа и идея в голову дарит. Ну да. Так что вот. На этой неделе у нас после Нового года выходят три интересных видоса. Которые Дэнк готовит. И после этих трех видосов 4 числа будет тот самый новогодний трешовый стрим. С алкоголем, блэкджеком и всеми вытекающими последствиями. Так что обязательно ждем вас. Также не забывайте про розыгрыш, который у нас проходится в группе ВКонтакте. Итоги, которые будут также на этом стриме. Опять же, мы будем уже с момента полностью, поэтому это будет интересно. Разыгрывать их. Вот. но и я не знаю, лично, что еще можно добавить. Будем на стриме пить Кока-Колу и воду. Ага, ее самую. ку, -ку, -ку с карамелькой. И именно. И, и кокосовую воду, да. Угу. Ладно, ну, понятное дело, что мы имеем в виду под кокосовой водой и ку, -ку, ку с карамелькой. Ну, ку, -ку, ку с карамелькой там еще можно варианты, но вот кокосовая вода и вариант Так вот. Э я думаю, на этом мы уже все рассказали. Э хочу вас он подниму не знаю зачем а, хотел бы вас поздравить с наступающим новым годом желаю от от имени нашего канала виде мульти гейминг желаем вам счастья а, да понимаю люди вы сидели очень много на карантине кто-то занимался одним кто-то пытался убить сколько другим но желаю чтобы в следующем году помимо того что вы уже выкинули двадцатый год вперед ногами были все-таки добрее к другим людям, потому что они, они попали в такие же условия, как и вы. Помимо того, чтобы быть добрее, беречь близких, в этом году это особенно стало актуально, потому что многие кого потеряли. И хотелось бы, чтобы все, у всех было все хорошо. Ну, также финансового благополучия, мне кажется, это можно каждый год желать. В данном случае я в этом году особенно пожелаю, чтобы здоровье было покрепче то есть если у вас хронические заболевания и так далее то будьте осторожны даже надо быть но быть осторожным даже если не было бы этого коронавируса но все-таки поосторожнее ребят и да. хотелось бы пожелать всем счастья здоровья и отметьте хорошо новый год не напивайтесь сильно хотя кому я это говорю а, так что желаю вам всего хорошего и наверное Отметьте, улыбайтесь и встречайте Новый год с улыбкой. Да. Поздравляю вас с наступающим 21-м годом. Самое главное, ребята, Не болейте, берегите себя, своих близких. Используйте средства самозащиты. То маски, угу. перчаточки, все дела. Вот. И на этом уже все. С вами был Warhammer и.. Подписывайтесь, ребят, на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы различных стримов. И также, возможно, еще чего-нибудь. И все. Пока-пока и, и удачи вам. Подождите, одна вещь. Участвуйте в нашем новогоднем розыгрыше. Ссылка на него есть в описании. Именно, да. Ну, теперь точно все. Пока-пока и удачи. Всем до скорого.